Пятая часть решения задачи D8. Мы подошли вот к этому уравнению. Нам осталось выполнить единственную механическую часть работы, то есть продифференцировать вот эти два выражения. Собственно говоря, Вот вернемся к этой записи минус плюс. Или уже, да, минус плюс будем просто не разбивать на два столбца, а вот решать в одной строке, просто указывать, что для одного случая скорости вот так будет, для другого так. Что здесь мы можем записать? Соответственно, мы можем записать следующее. Напоминаю, вот это μ у меня постоянное, косинус альфа постоянное, m постоянное. То есть, производная вот от этой разности у меня будет выглядеть так. Значит, производная от... Давайте я запишу mv1 минус μ омега 2 косинус альфа Штрих равняется. Производная от суммы равна сумме производных. То есть, вот первое слагаемое. Вот второе слагаемое. Далее, какой закон? Постоянная выходит за знак производной. То есть, получается, mv1 с точкой. Минус мю косинус альфа выходит за э, скобку. Получается омега-2 с точкой. Теперь, далее, что у меня получается? МВ1, это фактически у меня что? МА1, то есть ускорение, с которым движется первое тело, производное это, минус мю косинус альфа, умножить, а производная от угловой скорости, равна угловому ускорению. Причем у меня омега-2 производная. Вспоминайте, у меня как направлено ускорение, где я тут записывал, вот со знаком минус. То есть, это значение будет со знаком плюс. И, соответственно, я получаю, вот эта штука равняется минус плюс, что f умножить на n. Где f это заданный коэффициент. То есть, я получил вот такой форме уравнения. Первое, ма1 плюс му эпсилон косинус альфа равняется минус плюс fn. мю напоминаю, это у меня вот эта вот это скобка. Теперь то же самое делаем с со вторым уравнением. Я его, значит... Мю и синус альфа выношу за скобку, как постоянные. Производная от угловой скорости это угловое ускорение со знаком минус. То есть будет минус мю эпсилон синус альфа равняется здесь будет n-mg. минус Вот у меня система готовая, что называется, к применению. Теперь... Куда я иду? Я иду вот к этому уравнению. Причем напоминаю, что оно из себя представляет. Фактически, чтобы вернуться к обозначению задачи, ускорение первой точки это фактически вторая производная от его координаты x плюс epsilon косинус альфа равняется минус плюс fn. И здесь соответственно все остается также же: минус μ, ε синус альфа. Равняется n минус mg. Теперь, если я отсюда выражу n, а чему будет равно n? n отсюда будет равно mg минус μ ε синус альфа. И подставлю вот это сюда, я получу следующее выражение. Mx1 Вторая производная плюс эпсилон косинус альфа равняется минус плюс f чуть не забыл множитель mg минус мю эпсилон синус альфа. Вот такое выражение я получаю. Теперь Выразим, выразим отсюда все-таки искомую величину. То есть, как у меня движется X1. Э, строго говоря, нас, нас интересует в общем -то, скорость V1. Поэтому, может быть, стоит все-таки вернуться. Я не знаю, почему авторы вернулись. Я бы написал V1. Но X1 это то же самое, что V1 с точкой. Равняется, значит, вот этой величине. То есть, равняется минус плюс F fmg минус μ ε синус альфа минус μ ε косинус альфа обратите внимание в обоих случаях либо в первом случае либо во втором зависит от того как направлена эта скорость в первое тело все остальные э э слагаемые у меня постоянные эпсилон у меня по условию константа μ это у меня Скобка. Она постоянная, альфа, постоянная, g постоянная. То есть я могу, естественно, обозначить это каким образом? А и A1 здесь почему-то используют, ну правильно, интеграют этот использован. Импульс. То есть давайте запишем, что v1 с точкой равняется, либо у меня. Почему они хотят это записать как именно минус а, то есть минус в верхний случай все отрицательные значения. Соответственно, v1 с точкой равен. Что минус А во втором случае. То есть это когда V1 у меня положительное, это когда V1 у меня уже отрицательное То есть, проекция на ось x отрицательно. То есть вот у меня это не система, это два разных уравнения. Вот и вот. Для двух разных случаев. И теперь мы готовы, где А обозначено, значит, вот это величина, а А с чертой сверху, вот это нижняя. То есть здесь вот отличаются по знаку вот этого коэффициента. Ну давайте в прямом виде выпишем. Или не стоит что-таки делать это. В учебнике это есть. Ну, давайте, да, чтобы сравнили мы с учебником тоже. Давайте выпишем напрямую Кстати говоря, я забыл разделить на m, когда здесь я m прозевал. Видите, вот хорошо, что сравнили все-таки f на m, и здесь μ на m. И соответственно давайте все-таки выпишем, не поленимся. А по модулю будет равняться. Значит, если знак минус я. Давайте все-таки я минус а, чтобы меньше было головоломки. Минус f ф, это m так и минус. Этот минус мы сохранили. Значит, здесь у нас что будет? Вот это все. То есть, плюс f на m μ ε синус альфа минус, здесь что будет? μ на m ε косинус альфа И здесь будет все то же самое. То есть, минус а с чертой будет равняться Значит, вот эта вся часть только с нижняя пойдет. То есть, здесь будет F fg. Дальше что будет у меня? Минус f на m. Мю, эпсилон, синус, альфа. Минус мю на m. Эпсилон, косинус, альфа. Ну, вот такие два значения. Повторюсь, это постоянные значения. Поэтому, если мы сравним... Где у нас здесь? Вот... Мю на М, эпсилон 2. Я начал забывать двойку. Ну да, это эпсилон 2. У нас даны вращательные характеристики второго тела. Да. Ну вот у нас... Давайте еще раз. Мю пополам эпсилон 2 косинус альфа. Вот у нас этот... Ну у нас со знаком минус достает. Все правильно. И здесь плюс FG. Вот у нас FG. Ну опять со знаком минус. И синус альфа. Значит F на М... Вот у нас f на m, μ, ε2, синус альфа с плюсом. То есть здесь у нас все совпадает. Здесь у нас все совпадает. И продолжим тогда решение дальше. Вот теперь... Решив это, фактически мы подошли к тому, чтобы определить скорость V1, но мы должны определиться, имеем ли мы право применить сразу ко всему интересующемуся у нас моменту времени, я скажу, напомню, какой-то момент времени, вот до t, то есть до того момента, когда колесо 2 остановилось, имеем ли мы право применить вот этот закон полностью, либо в течение этого промежутка времени, то есть фактически нам нужна сейчас проверка, которую мы... Проводили неоднократно, решая задачу D5. То есть нам нужна проверка о направлении в данном случае силы V1. Что нам нужно делать для этого? То есть на каком промежутке времени? На промежутке времени от 0 до, до T. То есть вот на этом промежутке времени нам нужно проверить, не существует ли какого-то момента, Т со звездой, когда что? Когда v 1 превращается в 0 в 0. В1 вот в этот момент, то есть v 1 со звездой, становится равным 0. Давайте мы эту проверку проведем в следующем фрагменте.